Друзья, я маг тьмы. Итак, я знаю, где-то здесь, в горах, или где-то проживают маги. Маги, свет, земля, там огонь, ла-ла-ла. И тут их деревня, под их контролем. И чтобы их выманить, мне надо их разведовать, эту деревню всю к чертям собачьим. Что за муха жужжит? Какая-то муха. какая-то какая какая жужжит? Где муха? Ой, Ладно. огромная муха. Где? Вон, вон она огромная. Ой, ой, ой. Ой. Метеорит, так, давайте потом огонь. Ну, ну, с кем не бывает? молния? Молния треснула. молния треснула. Это метеорит вообще-то. Дождь из метеорита. Это метеорит. Скоро все, а мы умрем. Погоди, мне кажется, а... ли это метеоритный дождь? Ой, ой, твой дом бомбят, Мой дом. Мой дом, Я на него всю пенсию потратила, скомбазый. маслой? надеюсь, мне вы, мэр выделит особе. Так Ой, Мой дом еще не сломали, ну и жалко Тогда мой дом вам будет. Чему твой сломали, а мой может... Что за метеорит не дождь? Дождь не а метеорита. <смех> Ой, какая-то огромная сопля Звезда! Это вот ты огромная звезда, да? Сопля. Огромная сопля Лобедь <смех> тебе Ай, больно Подлети А я шкарала. Мне кажется, я мне кажется Отправим вас Лука, в путь. Лука, мне где кажется... ваши магии? Какие магия? магии? Кто за мага? И шизофрения. Тебе бумага я... нужна? Тебе бумага нужна? Почешь, я тебе сделаю бумагу? Со мной туалет. не шути. Ему нужна туалетная бумага. Отдай им, где находится... Где находится база магов? Свет, света, земли, огня, льда, грозы, воды. Где они? От, Наверно. что здесь новенькие? Ну вообще здесь я тут да. бесполезные. Я буду громить Ой. эту деревню, пока они не появятся. Мысли. Ведь Такие? я маг тьмы, если заполучить все осколки магии ваших, Ваши. Всех, Ваши. Всех. Ваши. и объединить Где ваших нет? магов, которые этой деревне управляют. Тогда Олег, можно получить такую власть. А, а вопросы деревня наша можно уничтожить полмира, полгорода. пол, мира. пол города. меня достал. Пол... Вообще всего на свете. Олег, тебе не кажется или у него Шизан? У него Шизан, но он верит Олег, в магию. Ну, да. А это что, по-моему? Мы, раскус... а это... Мы тебя раскусили. Где камеры? Ты Где ты переехал? Ты Ты Вы да. фильм смотрите. Сейчас идти. на тебя приземлится метеорит. Да это, это не фильм какой-то. Это, да. какой а! это фильм. Это метеорит. Ааа! Это фильм какой-то стоп-дог. Да. Ну ладно. Я... Все равно, все равно от этого ничего не останется. Хотя... Это, наверное, мэр нас разыгрывает. Да, мэр раздвигривает. Типа, он хочет нам город... Ну ладно, я буду напоследок конец света. Как же вам доказать то, что я настоящий? Ты просто огромная... Если ты разбомбишь дом мэра, то тогда мы тебе поверим. Поверим. А где дом мэра вообще? А я знаю, где дом мэра. Олег. Я знаю, как я сделаю. Вон, видишь, вон тот самый высокий дом. Вот его разбомбишь, мы поверим, что ты а так, да, грушка вот какая-то. А пока что ты огромная, фиолетовые... да, ты огромная, да. Люди собирайте пшеницу. Вдруг он нас реально да. того... Нас на диету посадят. Да. Это все. Вот главный мотив. Собираем. Мой. Хотя бы нам на... то... Да зачем садить? И... Не сади ничего. А хотя бы... Хотя... Мне... Раз вы мне не верите? Где дом мэра? Он а вот самый деда. высокий дом, вот самый высокий дом. Ой, вот, да. подарочек, мэр, спи крепко. Ой, ура! Спи крепко. Мэр. Это, а, это, за, мэр. Это, это. Это вот мэр за то, что ты мне зарплату занимаешь. Да. А, а теперь это мне то, начнем, Если вы мне не верите, пора. Да Ой, еще какая-то черная сопля. Что за взрыв солнечной звезды? Что за взрыв солнечной звезды, а? Не понял. А теперь... Ой, огромная Силиаса. Да ты волшебник! А подари свою палочку Правда? Это силовое поле. Через которое вы меня никогда я, если захочу. Как весело. Прилетит на динь, динь, динь, динь. Как весело, батут. батут. Батут. Скоро вам будет батут. Можете еще батут поставить? Хорошо, вот ставлю, держи. Держи батут. Это не батут. Мне нравишься, ты точно злодей? Ты вроде делаешь все только хорошее. Я так эту деревню ненавижу. Работаешь 24 на 7. Ну, ненавидь эту деревню. Зато когда... Я уничтожу эту всю деревню. А если ты уничтожишь магов, то тогда же ты не получишь силу магов. Я вот именно их уничтожу и заберу. А ты ж не знаешь, кто они. А ты ж не дашь, кто они. А если ты Л... только а ты... найти логово, Так надо. ты логово. А так ты же уничтожишь логово. Нет, я заберу его себе. И. Уничтожу потом, когда заберу и найду эти. Огромное фиолетовое сопля. Держи. Огромная фиолетовая сопля. Можешь палочку мне подарить? Он еще ищет. Огромное фиолетовое сопля. Он вообще у него это у него болей шизофрения. Вот да, Согласен. я слышал. Надо звонить ноль ноль один. А это что? 001, да. О, кровать, смотри, Олег, давай Давай возьмем. заберем. Для... Ну ка стоять! Что тебе надо? Я стою, Встаю. Сюда. У меня сопля. Да. Так, слушай, я... Зачем? я вижу же, что это а лишь так. Бы, До да. свидания, копа. Фиолетовую... Ну-ка ну встал, я тебе сказал. Только Мелкие проснулся! Палки. Я только проснулся, я поспать лег. Посмотрите, на вашу деревню что с ней стало. Ой, да ты ж мой хороший, можно я тебе можно я тебя поблагодарю? меня Будете молиться потом в колени. А? Зачем? Кому? Картошку... Не привет. знаю, нет. Не смей сюда подниматься. Иди спасай своих друзей, которых я посадил в клетку. Ну, если честно, все равно. Я тут как Твои друзья сзади в клетке, смотри. Я их не вижу. Вот а они ой. сидят. Что это за цветочки? Я, кстати, Будет, уже привет. неделю на этих на цветочках напутаю. Будем помаленечку их наказывать. А каком? У тебя пшеницы отх... По тихому будем их наказывать. По тихому не надо, давай по громкому, давай по громкому. Тарт, я хочу зажарить пшеницу. Мне как-то все равно. Вот именно то, что ему все равно. Погодите, Помаленьку. у меня есть Будем кое что идея, Ты меня типа не любишь, не ценишь, не уважаешь, вообще как посмела меня посадить в тюрьму. Это что за черная магия? Так, в... Да кто ты вообще-то? здесь, я скоро посадил этого недошлепа. Так, она не работает. Надо идти. Скоро. Сейчас, я, потру, я не могу. Дейта, база. База. где вы отсюда отсюда помоги интересный факт можно сейчас я уничтожу буду уничтожить мы думаем, думаем как выбраться отсюда у кого есть какие предложения нам попался какой-то психически больной да, да, нам попался, нам попался какой-то психически больной. Может притвориться, что мы маги. То есть, варим Да. да. Так. люди, на него это не да работает. Их уничтожить. Как же мы это сделаем? Где же мой принц на белом коне, который спасет меня сегодня? Ну серьезно. Во всех сказках а то принц... там, то... во сказках то, на всех сказках сказки сказочные. На всех сказках сказочные сказки. Там, принц приходит, там силу день день дает, но у нас сил день-динь нет, он смотрит. Золушка прилетит. На тык. Золушку бы Я на тыкве. Вас вижу и слышу. Мне кажется ли опять как этому музыку? Мне это так кажется. Не, ну реально муха какая-то. Вот прям слышу. Жужит. А -а -а! Муха! Что, Ой, бьёшь, огромная фиолетовая сопля. Что это было? Мне кажется. Огромная фиолетовая сопля. Ой, у нас друг сдох. Блин, Ничего у нас понятно. друг сдох. Нас, да. Что с деревней? Я не знаю, кто. Ой, у тебя парень. что? Скалероз? А, эй, ты парень. Кто у тебя скалероз. Деревней. У тебя скалероз самый. А, нет, это парень другой. Это красный. Роз. Это красный. Я маг Огня. Нет Я воды. Не знаю, что вы здесь делаете? Э, нас как короче А, это ты тут мэр, да, мэр? А, это, мы... тут самая фиолетовая смотрите, соп... это не ты, фиолетовая, фиолетовая сопля? Ты фиолетовая Кафе сопля. Ты ну, Мак, спрашивает. Мак, мак Мо, Тьмы, вроде как-то так. Мак, мак Тьмы, здесь был? Да, нас трубу посадил. Он нас ищет. Да ты это что? Фиолетовая а мы-то тут каким боком? А я откуда знаю. Придется вас вытаскивать. Так. Он... Да, это не спасение. Ты нам деревню чинить будешь, а? Да. деревню чинить конечно же а толку ее здесь. уже чинить а где мы жить будем что на улице да вы ч ⁇ бомжи найдете себе новую деревню да еще Но и платить за нее Да, да мы не за ты а я я не виновата, ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты у меня есть топор классный а хоть Нет, не надо! Уже поздно. вас хочешь? никого убить! меня Ты просто переоделся под красный костюм и все, и думаешь, что это вообще. Правда. Нифига, ты открыл. Зачем ты Давай спрячемся в бункере, Олег. Давай у него возьмем. И палку, и палку, ну слава богу. Ну я пал, палку пытаюсь вытащить. Так, заходим его в карман. Может у него еще какие-то палочки лежат. У него есть картошка? Ой, он сдох. <звучись> <YEARS> он сдох. Ага, как смешно. Не-не-не. 네, ты не умеешь читать. <addicted> да, ты не умеешь читать, тебе не научили. Ты не умеешь читать. Люди, а где... <volver> а где наши ЛППС? Где наши ЛППС? Которая волючая сопля. Ну да, фиолетовая, она точнее сопля. Ну да, она, она, она самая она самая. Наш лучший Красная друг. Наш сопля. лучший друг. Лучший. Он... Пойдемте умирать. Руководство волшебника. Руководство волшебника. Волшебник. А, приветствую тебя, волшебник. Это книга объяснит. Много... Я стал волшебником, короче. Подлаз эти книги. Есть. Вон нашел ППС. Мы думали тебя утопили. Мы думали, О, тебя утопили. Я не знаю, мне мы, мы короче Огня? думали тебя утопили вот в этом. Посмотри наша наша деревня похожа на руину. О, Боже, стало. Красиво, И... красиво. Вот я понял, короче, я почитал вот эту вот волшебную книжечку я, ко... А, ну, мы, как, мы мне... какого-то волшебника грохнули мне при... по... как... Он как-то в земле появился Из земли вылез а, а, мы его Он в землю валял... запихали Он, из... Он валялся, резко встал такой Крик, что, где? Я тут иду такой по земле Он мне дает какой-то свиток с координатами и, и все Наша ЛППС, короче, слушай Мы, мы начали с ним и свиток... сражаться только координатные. А тут, написаны. а тут... ну, Когда а... мне эту книгу? Не, не, не, не, -не а я вдруг тебя. Ты... Книгу мне гони. Тут написано то, то, что там какая-то всякая разная магия, там будут вот, э, пердеж дракона, там, да, погленание всякие. Это книга о червяке. Интересно, если их пожевать. Это же а -а -а. была книга о червяке? В мире. Я настолько я настолько проголодался, он что -то, что... то что есть какая-то книга, и он ее потерял, и мне надо ее найти, чтобы узнать mm. какую-то mm. тайну, какую тайну я. А я короче помнишь я вот, не вот эти вот волшебные магические цветочки, да? Да. Я их пожевал. А или магии нет, вот магии. Я их по... Слышь, я вот эти волшебные цветочки пожевал, пожевала, они вот кристалликами стали, я их пожевал, пожевала, они кристалликами стали. О, еда. Волшебные кристаллы Так надо Это так, я я пойду искать еще они очень вкусные. Вселенные на которые вы можете брать не держать. Знания требуется мана, зависит, новую силы, волшебные кристаллы. Мана, общем, я что-то читал. Создавать или уничтожить и количество Мы что типа попали в, в вселенную Гарри Поттера? Мы что типа в Гарри Поттеры? Это книги о Таким червяки. Образом и существует большая часть маны России по всему миру. Однако, чтобы мана была полезной, нужно быть концентрированным либо естественным путем на протяжении тысячелетий, как в случае с кристаллами под землей или с искусственным... искусственно придуманной темой. Я не советую тебе вникать в, это в, не в книге. Если Еще заклинание... эти цветочки не ну, такие ну, вкусные, эти, эти цветочки. Заклинание. Цвет... Эти кристаллы можно пополнять имманом на палочках. Я ману, еще и ману, да. я нашел. Я не знаю, куда исчез маг, он потом мне, он мне сказал, я что нашел. вот этот цветок, он тебе поможет. Ману, это я нашел эту цветочную и, ману, она ли, очень вкусная. Будь хорошим, будешь хорошим лидером. Лидером? лидером. Да, лидером. да, лидер бесполезный, и... правда. По-моему, это книга о червяке. Кару, не знаю, может мне надо отдать это? И ты, мальчик, мальчик, мальчик Гарри Поттер, мальчик, мальчик, мальчик, мальчик, мальчик, мальчик Гарри Поттер, который вот да в Красной башке я. ЛППС, я зову как тебя зовут Ты фигель? ЛППС. Албез. <соценно> Албез. Ты меня. Да я же тюки давал. Ня тупо микроволновку постил. Давайте. так она не жарная а, знаешь <смех> очень вот эти вот магические вот кристаллики не свои будут тебе картофель. люди как вам очень погоди а в координаты ты так да, куда тебя координаты привели я еще не ходил но мне кажется погоди да мне я очень в сторону. Я... я тоже умею не думать. погоди он в ту где-то может быть, я да. не точно уверен, да, может быть, да. может быть в ту. А может, в ту? Может, в ту? может, в ту? Может, в ту? Может быть, в ту? В ту. Подожди, Иди, короче. Туда, да не, вон туда, я а уверен. Заканчивайте, бы, ссылки, Подписывайтесь на мой канал. Я, будем в следующей серии. Всем удачи и всем пока.